Сорт острого перца бальт нага. Белый Нага, Этот сорт относится к виду Капсикум Чинес. Очень-очень высокоурожайный. Имеет невероятное количество плодов. Вот этот кустик у меня высотой. Если моя рука, ну сантиметров, наверное, 15. Вот 15 сантиметров, смотрите сколько у него на плодов. А вот здесь есть еще меньший кустик. Вот вообще миниатюрный. Подождите, куст весь помещается у меня в руку. Здесь тоже около 30 плодов. Высота у него сантиметров 10. См. Вот такой миниатюрный маленький кустик. Такие вот красавцы плоды. Этот сорт еще называется фуджалокия, либо нагаджалокия. Высота растения может быть вот 45 сантиметров, если выращивать его в открытом грунте, ну горшки он не будет вообще миниатюрный, Там, сантиметров 20-25 до 30 сантиметров, а если выращивать в теплице, высота может быть достигать до метра 20 в высоту. Стрючки имеют длину до 8 сантиметров, от 5 до 8 сантиметров, и в диаметре где-то около 3 сантиметров. Острота Такого сорта от 850 тысяч единиц по шкале Сковеля до миллиона 100. 000. Это очень и очень острый перец. Перчик созревает от зеленого и до оранжевого и в конце же до белого цвета. Очень продуктивный, очень высокоурожайный сорт. Вот на одном кустики здесь, если посмотреть, тут просто невероятное количество. Просто очень-очень большое количество плодов. Смотрите, он полностью весь усыпан. Усыпан плодами. Даже этот малыш, смотрите, сколько на нем плодов. Высота же у него говорит, если, например, руку поставлю, то, то она ну, вообще, я не знаю, вообще миниатюрная. Вот советую вам такой сорт выращивать у себя дома. Очень большое количество плодов. И самое главное, что эти плоды очень-очень острые. Вот такая вот красота. Такие вот плоды. Этот сорт надо высевать на рассаду где-то 10 февраля. 10 по 20 февраля. И он отблагодарит вас большими хорошими урожаями. Вот так согревают плоды. Сначала зеленые, потом почти желтые. Он с желтого переходит на светло-белый И уже в конце чисто белого цвета